Если говорить про центральную Россию, то из-за низкой рождаемости и стареющего населения, естественно, уголь нарастает. Фактически сейчас мы вышли на уровень 90-х, начала 2000-х годов. И проблемы усугубляются.